Бисмилля, Альхамду Лиллахи робіль алямин вассалату вас саламу аля ашрафилянбия и вальмурсалин аля набийна мухаммад, салаху алейхи валя алейхивасхаби хаджбайн. Ассаляму Сегодня мы с вами будем повторять прошлый урок. Быстренько-быстренько-быстренько, и перейдем уже на вторую часть из раздела Аль-Муарабат. Значит, мы на прошлом уроке прошли, что Муарабад Кисман на две части делится. Первая часть Бель-Харакяти, а вторая часть Бель-Хуруфи. какая это значит Харакятами, а какая-то часть буквами. С Харакятами мы сказали Фатха Домма кясра и Сукун к ним присоединяется и сукун. И это мы с вами прошли, что «Исмуль-Муфрат», «Джам-Таксир» и «Джам-Муаннас-Ас-Салим» и Афиаль аль мудари аль ладзи лям аль Это мы с вами прошли, что у него основа, что они все состояния Рафа, они на Дамму. В состоянии насм, они все на Фатху. состояние состоянии Хафт, они все на Кясру. И в состоянии Джазм, они все на Сукун. Ну, не все имеются в виду, а именно те, которые которым надлежит. Надлежит. Это основа, да? Это основа. Так, все, закрываем. Переходим на новую тему. Кысм юрабу бельхаракати. Раздел муарабатов. Раздел, который буквами. Итак, смотрим. Двойственное число. Тосния. Давайте приблизим. Двойственное число. Тосния. Два мужчины, две книги, две машины, два дома. Джаммуазакирсалим. Здоровая форма мужского рода, множественного числа. Мужчины. Много мусульман. Много молящихся. Асмауль хомса. Пять имен. Пять имен. Значит, мы это с вами проходили. И афалюль хомса. Есть асмауль хомса, а есть афалюль хомса. Афалюль хомса – это уже те, у которых глагол на конце есть уже добавка. Например, у нас был глагол, у которого нет ничего на конце. Фиаль мудори аля вилям Мы сказали афалю, нафалю, тафалю, яфалю. А здесь уже на котором, у которого на конце что-то добавлено. Это смотрим, тоже пять глаголов: Яфаляне, тафоляни, тфалюна, тафалюна, тафалина. Смотрите, везде добавилась какая-то буква и нун. Понятно, да? Так, давайте перейдем к основному правилу. Альхоруфу летит акуна аляматан аляль и араби. Значит, буквы, которые будут алямат, аляма признаком и араба их четыре признаком у их будет 4 буквы там у нас было 4 харакята, да фатха дамма кянсра и сукун а здесь 4 буквы алиф вау я нун алиф вау я нун алиф ва уа, вау я нун все смотрим теперь будем смотреть теперь будем смотреть давайте двойственное число точнее, двойственное число два мужчины две женщины два два два два два два 2, 2, два 2, 2, 2. в состоянии рафа состояние рафа Здесь будет очень просто. Признаком Рафа будет Алиф. Признаком Рафа будет Алиф. Например, двое, двое мужчин. Давайте пример посмотрим. Аль-Мисраани мисрани два города. Аль-Мисраани мисрани был Миср, город. Аль-Мисраани мисрани Ани добавилось. И еще впереди, перед Алифом Фатха должно быть. Аль-Мисраани мисрани понятно, да? Вот этот Алиф – это вот как раз признак Рафа. Алиф признак Рафа. Далее два Мухаммада и двое мужчин. То есть пришли два Мухаммада и двое мужчин. Здесь понятно. Здесь Алиф в состоянии Рафа. Алиф вместо Даммы. Алиф вместо Даммы. Алиф здесь будет Алиф вместо Даммы, потому что мы мы с вами проходили, что состояние Раф есть четыре признака. Дамма основной, Аламат основной признак, потом будет Вау, Алиф и Нун. И вот здесь вот удвойственного числа, значит, удвойственного числа, это будет Алиф вместо Даммы, Аль-Мисрани, Аль-Мухаммадани, Аль-Раджуляни. Далее, в состоянии нас, я будет вместо Фатхи, я, вместо Фатхи я, запомните, вместо Фатхи я, потому что у нас мы, основной у нас признак, это Фатха была, вместо Фатхи здесь будет я. Понятно, да? Итак, пример. Ухебу аль-муаддабайни. У аль-мутакиасилейни. Муаддаб. Муаддаб. Муаддаб. Это тот, у которого есть адаб. Человек, у которого есть адаб, воспитанный. Муаддаб. Если мы хотим сказать его в состоянии раф, мы говорим муаддабан. Муаддабан. А если мы в состоянии насаб говорим, я люблю муаддабайн. Я люблю муаддабайн. То есть я... Ухиббу муаддабайни. Видите? Здесь должно быть Я, признаком его назба, перед Я должно быть Фатха, после Я должно быть Касра. Это двойственное число. Это на двойственное число указание, на двойственное число. Ваакраху аль силяйни От слова Касаля. Расуллиллах, саллиллаху всегда прибегал от Лени. От Лени, Касаль. Аллах уминиаубиками аль Аллах умианиа уду биками наль-кесаль. Аллах мне По три раза Расулласласлям, как пришло в хадисах, он по три раза делал дуа, и по три раза делал истихфар. И даже по три раза что-то говорил. Для своих сахабов он всегда что-то повторял по три раза, для того, чтобы усваивался материал то, что он им хотел донести. Вот то же самое мы стараемся повторять несколько раз чтобы вы не подумали, почему там Амунур по несколько раз одно и то же говорит. По несколько раз одно и то же говорит. Это как в хадисе, как в хадисе. По три раза делал Расул-Уллах салли Аллаху, алейхи вассалям. И значит, ка это лень, мутакасилюн это мужчина, который лентяй, аль мутакасиляйн Мутакасиляй это двое уже лентяев. Я люблю двух воспитанных и не люблю, порицаю двух лентяев. Ухиббу аль муаддабайн, ва акрагу Все понятно. Дальше, состояние хафт. Состояние состоянии мы тоже можем сказать, что здесь будет я. Состояние состоянии будет я, вместо кясры. Вместо кясры будет я. У нас признаками хавда было три признака. У нас у хавда было три признака. Мы это с вами проходили. Что? Основной признак это кясра, потом я и потом фатха вместо, вместо э, кясры. И здесь вот я вместо кясры. Я вместо кясры. И будем пример опять приводить. На ларту я посмотрел на, на кого? Альфарисайни, фарис. Фарис это всадник. Два всадника значит с фарисайни. Если мы увидим айни на конце, это двойственное число айни. То есть яй, перед ним Фатха, после него кяср, нун с кясрой. Айни это двойственное число. Я посмотрел на двух всадников, которые были а ля аль А-ля аль-Фарасейни. А которые были на двух конях. Аля аль-Фарасейни. Фарасон это конь. А Фарис это тот, который сидит на коне. Фарис всадник. Я посмотрел на двух всадников, которые сидели на двух конях. Здесь будет я. Фар, фари сайни это я, и фара сайни будет я. Тоже вместо, вместо, вместо кясры. Не Ябатан, а нель кесрати. Состояние хафт. Итак, двойственное число мы прошли. Джам ас-салим. Множественное число мужского рода. Здоровая форма. Это мы говорим, когда там добавляется уна-уна-уна на конце. Муслимуна, муминуна, мухандисуна. Итак, признаком рафа. У Джам-Аль-Мудакер будет аль-вау. Аль-вау. И примеры смотрим. Три примера. Аль-Мухаммадуна, аль бакруна Аль-Муслимуна. Аль-Мухаммадуна, аль бакруна Аль-Муслимуна. Здесь на конце предпоследняя буква. Вау, вау, вау. Это будет признак Рафа у джам Салим. Все. Аль-Мухаммадуна, аль бакруна аль муслимуна Здесь все нормально. Теперь состояние насп. Как эти... Имена будут состоянием нас. Здесь будет вместо фатхи я. Не я, батан, а ниль фатхати. Мы говорим. Вместо фатхи будет я. Давайте посмотрим. Аль-Муслимуна было, теперь аль-Муслимина. Аль-Бакруна было, стало аль-Бакрина. Аль-Мухаммадуна был, были, стали аль-Мухаммадина. То есть я увидел мухаммадов, я увидел бакров, я увидел мусульман. Здесь должно быть Я, потом Нун с Фатхой, и перед я должно быть Кяср. Запомните. Разница между множественным числом и двойственным числом то, что у них форма, также имя пишет, также все пишется, только характеры меняются. Смотрите, во множественном числе ина, вот так должно быть, муслим. Ина добавляется, мусульмина. Бакр был. Бакрина. Мухаммад, Мухаммадина. А у двойственного числа наоборот. Муслим было Айни. То есть харакяты меняются. Здесь, здесь Касара должна быть Фатха. А здесь наоборот. Харакяты меняются. Муслим Майни, это значит два мусульмана. Аль-Бакрайни, это два бакра. аль мухаммадайни два Мухаммада. А если ты скажешь Аль-Мухаммадина, видите харакяты просто, ты их Просто взял и повернул. То, что было фатхой, стало кясрой. А то, что было кясрой, стало фатхой. И здесь получилось что? Аль-Мухаммадина, аль-Бакрина, аль, аль, аль муслимина аль-Мухандисина. Это все во множественном числе. Множественное число и признаком назба их будет я. Я. Все. И последний хафт. Хафт мы смотрим. У него будет также признаком будет я вместо кясры. Я вместо кясры. И... Пример рады Аллаху, Аллах спанталя доволен, аниль муминина верующими доволен верующими муминами верующими муминами. Здесь все понятно. Теперь следующее у нас Асмауль Хамса. Это все известно уже, все понятно. Состояние раф у них будет вау, состояние нас у них будет олив, состояние хафт это у них будет я. Это все уже вы все это должны помнить по прошлым урокам. Здесь вау значит будет признаком рафа. «на» у нас баб будет признаком будет алиф. Алиф вместо фатхи мы говорим. Да, вау вместо «даммы». А хафт я у него будет. Примеры. Абука, ахука, хамука, фука, зу малин, зу насабин или еще что-то. Видите? Видите? Везде вау, вау, вау, вау, вау. Это признак того, что это Асмауль Хамса в состоянии рафа. И признаком рафа будет вау. Дальше. В состоянии насб, признак Признаком бы будет алиф. Здесь получается. Был ахукя, стал ахока Был абука, стал абака. Был хамука, стал хамака. А ты абака. Подчиняйся твоему отцу. Ва ахбиб ахака. И... Люби своего брата. И, люб... и люби своего... твоего брата. А ты абака ахбиб ахаке. Здесь понятно. И последний Я, где должно быть. То есть было ахука, стал, дал Абука, был, стал Абика. Ахука Ахика. Истамия а илля Абика. Ашфик а аля ля Здесь я уже признак того, что Абика, Ахика, Хамика, вималин это. В состоянии хавд, и признаком их хавда будет я. И последний, последний теперь мы проходим, афаль хамса афаль хамса мы сказали, это те, которые, у которых на конце что-то добавлено. Я фаляни, это фаляне я фалюна, вот а фалюна вот а фалина Значит, мы их проходим. В состоянии раф, значит, в состоянии раф, в состоянии насп, в состоянии джазм. Хавда у них нету. У глаголов нету хавда. В состоянии раф. Смотрим. У них будет «нун» на конце. Этих глаголов очень много. В состоянии «раф» самое главное, мы смотрим, что на конце «нун». «Нун», «нун», «нун», «нун» есть. Все. Это признак того, что это глагол. И он в состоянии «рафа», «морфу», и у него будет «нун». Признаком его «рафа» будет «нун». Вместо «даммы». Так. следующее. Насып в состоянии насып убирается уже нун. Здесь уже убирается нун. Например, у нас были здесь нун. Если придет перед ними, перед этими глаголами, придет какой-то насып, амель действующий фактор, который будет делать в состоянии насып эти глаголы, то они просто нуны, вот эти усекаются. Вот эти нуны все убираются. Смотрим. Вот. Убирание нуна. Это лян. Например, вот лян пришел, тахзана, видите, тахзана, нуна не хватает, здесь нуна не хватает. Было тахзанани, лян пришел, тахзана осталось. Лян тахзана, или еще один, лян тавшаля, лян тавшаля. И последний джазм, в состоянии джазм, у нас будет тоже убирается нун, когда приходит амель, который делает джазм. Например, лям у нас было лям ялит лям юлят лям якун везде лям лям лям пришел он делает сукун а здесь вот на этих пяти глаголах на вот этих всех пяти глаголах у них просто усекается нун когда заходит джазом усекается нун понятно да получается лям зашел нун убрали было туда кирани или тафгамани лям зашел нун убрался Значит, лям туда кира. Итак, Хазфунун нун прошли. Афалюль хамса мы прошли. Значит, кисм йорабу бель хуруфи мы закончили. И кисм йорабу бель харакяти мы тоже закончили. На этом наш урок закончился. Моурабаты мы все прошли. Следующие уроки уже будут легче. Там уже мы будем проходить Ауамили. Ауамели – действующие факторы которые влияют на наши предложения, как они их делают в состоянии насып, как они их делают в состоянии рафа или джазом, или сукун. Вот это мы будем уже на следующих уроках с вами, иншаллах, проходить. Баракалавфикум, джазакумуллах, хайран, субханакаллаху, бхамдик, ашхаду аля и ляха и лянта, астагфирука, ваатубу и